Макс, вехом желаю тебе успехов. Подписывайся на мой канал. и Ты будешь в курсе моих новых событий. На этом плейлисте видео будет возникать по мере того, как я буду учиться. Учусь я всего три месяца, четвертый месяц пошел. И я играю уже много чего интересного. Записал уже несколько альбомов. Мой Вот издал три диска уже с своими работами. Так что подписывайся на мой канал, и ты будешь первым, кто услышит мои новые работы.